Привет, Митяй! Как жизнь молодая? Да никак. Заявок нет, а если есть, то копеечные. 10% за каждую отдай. Три приложения на телефоне, а денег нет. Пашешь, пашешь, а просвета нет. А ты как? А я установил приложение Taxphone, и теперь у меня 200 постоянных клиентов. Куча заявок, и никому комиссию не плачу. Как это?